Всем привет, ребятки! С вами как всегда Мугивара. И не волнуйтесь, у меня все хорошо. Сегодня мы будем открывать полностью бралпас, практически, э, на моем твинке, так как вы собрали нужное количество лайков. 20, я просил под прошлым видеороликом. И вы э, набрали. И сегодня я записываю для вас видос, где мы будем открывать практически весь Браулпас э, не золотой, не который купленный, так как у меня не хватает денег, но в следующем сезоне, я думаю. А, хватит гемов и мы откроем полностью Сейчас мне надо будет выполнить квест Захилить 80 тысяч хп а Я там уже набил где-то 60 И а, победить врага 15 раз Там я уже где-то а, ну, 6 раз вроде победил В общем, потихонечку добиваем Играю я в конкурсные карты а, Здесь кубки не учитаются Хотя этот винг здесь вообще без разницы Но а, так как нету горячей зоны за кубки Я перехожу в кандидаты дня или там что-то такое и там я выполняю эти квесты. Это очень удобно. Двоих я смог забрать и 10 тысяч хп захилил. Остается 4 тысячи захилить и а, семерых победить. Надо вторую каточку обязательно доигрывать. А то, может быть, и третью получится. Не знаю. На пока сложно килять. Там у него урон очень маленький достаточно. Вот. Немножечко ускорю видео, потому что <смех> На фоне дискотека там, там, там, Здесь еще кружочки эти прикольные И, кстати, расскажите, что вам Нравится открывать боксики или нет для открытия на этом канале Потому что на прошлом видеоролике уже неплохо Так просмотр собрало и лайков Вам, видимо, заходит этот контент при открытии Моих всяких ящиков На основе так, тем более, там Ну, не особо интересно, ведь у меня все бравлеры выбиты И остается только выбивать пассивки Разнообразные, которые мне недовыпали И еще очки силы, которые там герсы. Это все. А на твинке, возможно, еще и лего выпадет. А сегодня я еще не знаю, что выпадет. Так что обязательно досмотрите до конца, чтобы узнать, что же у меня на твинке выпадет. Вот. И твинков-то у меня достаточно много. Можно открывать просто бесконечно боксиков. Мне не жалко. Я могу все выполнить квесты. Это очень быстро довольно так делается в кандидат огня в конкурсных картах. Поэтому... Если вам понравится этот, эта тематика, то обязательно пишите, я сделаю с удовольствием для вас. Мне лично интересно достаточно открывать эти боксики, возможно, выпадет что-нибудь интересненькое. Так как на основе я буквально каждый бравл пас, все себе покупал, выбивал там хроматических бравлеров, просто тыкал и оно выпадало. Не, не из боксов. А так обычные бравлеры леги вообще не редко делают, поэтому их не интересно особо выбивать а, мифики очень давно вроде бы их не было только были эпики и сверхредки, а их выбивать как мы знаем очень легко все бой окончен это была последняя третья каточка и мы выполняем квест на победить врага 15 раз и что ж давайте приступать открывать 59 наград я собрал да не до конца но в принципе сезон заканчивается и, и эти несколько уровней особой роли не решают и в принципе давайте переходим к открытию что ж у меня в начале 5000 Uh, и 6 гемов Давайте начинаем Кстати говоря, еще в пути к славе Есть несколько боксиков Тоже нормально будет Типа замещение uh, последних уровней uh, В браулпасе. Посмотрите, сколько у меня не хватает бойцов Очень много эпиков, очень много мифических бойцов И легендарных, естественно Ни одной легендарки не было Хотя два мифика у меня уже есть Присутствует на аккаунте Итак, мы открываем uh, Кстати говоря я даже не знаю, что здесь и комментировать И у нас уже что-то выпадает, кстати Что это будет, мне интересно У меня нет пассивки на Мортиса Я очень хочу Морти... Понятно Я очень хочу В принципе, у меня здесь на аккаунте Я хочу прокачать Мортиса на 11 сил и Пушить его на 30 ранг с рандомами в ох... Не в Охотниках, а С рандомами в Брауболе Там скриншоты всякие делать, учиться, короче И чё выпадет-то? О-хо-хо! Пэм, найс! Хорошо, эпик. Это очень хорошо, да. Сюда. И еще гаджет упадает на. Хороший гаджет на Мортиса Обязательно я его буду юзать. Это самый хороший гаджет. Блин, мы вообще почти дошли до 30 уровня, нам ничего не падает. Обалдеть. Третий мифик. Кстати говоря, у нас 30 августа уже и. О! Гаджет, ну, нормально. Уже 30 августа, и уже подходит лето к концу. Напишите, что у вас произошло, что у вас понравилось, вам это лето или нет. Скоро начнется учебный год, да, конечно, это печально, но куда никуда не денешься. Я пойду в шарагу свою, а вы пойдете в школу, может быть, я не знаю, кстати, в каком вы классе учитесь. Можете написать, я просто хочу узнать, кто меня смотрит. Опа, еще что-то выпадет. А, о, хорош, это самая лучшая пассивка на Морсиса, найс. Я полностью состав Морсиса открыл, вот. И да, мне интересно будет прочитать, что у вас там э, за класс и тому подобное. Вот, потихонечку подходим к отцу, да, мы все открыли, брал пас полностью, и осталось путь к славе. И, что же у нас будет сейчас? Что же нам выпадет, и так, ребятки, нам выпадает... Так, еще не выпало ничего. Подождите, почему не. Лагает, что ли? Лагает. Подождите секундочку. У меня туда-сюда крутится персонаж. Сейчас, секундочку. Еще чуть-чуть чуть-чуть. И. А, это тик! Блин, какая печалька. Лего хотелось. Ну ладно. Итак. Забираем последнюю награду. Это подходит в видеоролик к концу. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосик. Всем удачи и всем пока!